В общем, э, смотрим видос э, разоблачения Никоглая Обман украинцев, миллионы носками, лицемерие. Э, сразу хочу сказать к Артему графу я ему давал шансы. Теперь я к нему очень плохо отношусь, ну, учитывая то, что он делал после нашего с, с ним стрима. Отношусь. после нашего с ним стрима, он продолжил делать. И рекламить скам Сам Артем Граф, Хотя здесь вот название Мы видим вот это вот а, Во-вторых С Никоглаем Думаю всем и так понятно Никто защищать его не будет Но много людей на ютубе Пишут то, что я очень токсичный Я как визжащая феминистка Которая чем-то постоянно недовольна вот, в обзоры на Мартина Точнее в нарезках про Мартина а, Здесь я таким же буду Если вам что-то не нравится Идите других реакционеров смотрите А я Теодор реакционер Очень агрессивный Возможно Но сегодня я сонный. Может быть и не будет Короче я заранее говорю Я предвзято к обоим отношусь я их обоих не люблю поэтому тут будем в два ствола работать о чем я не включается кого блять сюда ко... глай человек который за короткий промежуток времени стал одним из самых популярных людей Артем граф человек который купил камеру за 300 тысяч рублей и у него вот такая вот картинка ну типа не черно-белая а в принципе про качество идет речь в россии эта часть является завершающей в моей трилогии разоблачений. Я думаю, что мои подписчики... У него было разоблачение на Симпла. ...сто процентов видели мою дуэль с э, Никоглаем. Я и в прямом Ивангаем. эфире это видел. И... Я это видел в прямом эфире, прямо на Твиче. Я смотрел тогда стрим э, Никоглая, где был Артем Граф, а потом подключился к Маразм. Маразм подключился. Это пиздец, ребята. Я, я настолько. Э, я, я не думал, что он настолько слаб. То есть, когда э, Артем Граф сидел с... Э, Ивангаем и Никоглаем. Он прям, ну, велся на провокации, постоянно байтили его. Он постоянно визжал, кричал, вообще неубедительно звучал. Если кто-то смотрел вот эту тему, ну я уверен, вы согласны с этим. Но потом заходит маразм, максимально адекватно игнорирует все выходки маразма. Что я сказал? Маразм заходит, игнорирует максимально выходки Никоглаем, максимально вот так вот, ну, его пытаются провоцировать, он сидит, молчит. А, после этого отвечает, ну, заново задают вопрос. В общем, маразм себя повел максимально адекватно, когда Артем граф просто как визящая девочка себя вел это можно писать просто показав фрагмент из марио не давайте на 1.25 наверное продакшн продакшн ребята марио ему нарисовали вот закончится война украина победит что потом будет каким будет мир украина победит? Не победит я смотрел то интервью сначала быть против власти не значит быть против родины я люблю россию за запах черной смородины ну, у него просто не шиза. Не на это этом будет стоить разоблачение. Они литровую бутылку Кока-Колы и сказали мне, что я должен на нее присесть. Мой любимый напиток. Кока-Кола. И нахуй. Американ-кола? Я не знаю, почему он так называется, потому что она от Спара. Продается в России. Почему Американ? Хуй, хуй пойми. <пит> В этом видео будет очень много грязного материала uh -huh. Про грязного человека uh -huh. Мой императив про Он просто сам про себя ролик снял Ебать крутой Я хочу всего лишь показать правду uh -huh. Сейчас Николай босса с двух сторон, вы помните, что было с ним в России? И сейчас в Украине происходит то же самое, потому что... Ну, заслуженно, заслуженно. Я думаю, любой украинец, который сейчас меня смотрит, скажет, абсолютно заслуженно. Типа, чел, ну, вообще не понимает, как он относится вот к тому. Ну, то есть, все же понимают со стороны Украины то, что вот этот ролик, который он снял, за которого ее якобы депортировали, это ролик в поддержку был России. Но потом резко произошла переобувочка. И вот эти вот дроны, которые нахер никому не нужны. И то, что он на стримах еще говорил про украинцев. Типа, для украинцев все, по-моему, супер очевидно было и понятно. На что он рассчитывал? Я не знаю, подкупить их? Подкупить 40 миллионное население дронами? В Он решил станцевать на фоне украинского флага. Ничему его жизнь не учит. И случилось это. Чё такое? Подожди. Ну, нам же нужно Просто разобраться. Это, фоне... это, это серьезная реакция. серьезный как бы моментик. Нам нужно Фон разбираться. флага. Я хочу почитать. Ничему жизнь не учит. И случилось это. Что? Очень срочно, очень нужно найти этого ебаного никогла и набить ему рожу, после чего выбросить из нашей страны. Сволочь думает, что не имеет права одевать форму наших военных, снимает в ней танцульки, чувствует себя кайфово. Ебаная мразота. По факту. В, в чем э, Минхолли, я не знаю, кто это, не прав или не права? Боже, сколько это может продолжаться? Почему ему до сих пор не начислили ебало и не депортировали? Но справедливости ради, когда он гулял с э, этим Гордоном по Киеву, но никто ему даже вот ну, ни слова не сказал. Умоляйте, надейте его и отпиздите, или плюньте в лицо. Но вот он старается изо всех сил, хочет получить медаль Героя Украины, но украинцы его На всякий случай осуждаю Артема Графа в данном промежутке времени. В этом разоблачении я покажу, как Никоглай обманывает своих подписчиков о том, как он накручивает статистику казино. Да ладно, охуеть! Серьезно, ты будешь э, пересказывать видос Макривского? Что, двухгодовалой давности? Спасибо, Артем Граф, мы без тебя не знали, какой такой Никоглай, как он накручивает зрителей, обманывает подписчиков. Спасибо большое. Но о том, как он обманывает украинцев и также еще затрону слитые переписки. Поверь мне, материала будет очень много. Это очень смешно, потому что Николай приехал в Украину И решил заколабиться с Ивангаем Но окей, Ивангай давно уже сошел с ума Мы это прекрасно понимаем А что здесь не так? Ну типа чел танцует, это эпичный тикток формат Я как бы к Ивангаю очень хуево отношусь также, Но здесь конкретно что не так? Что нам хочет этим показать Граф? Это все, и вот эти. Ну, ну, кринж, да, ну, кринж. Но, ну, да, ну. ну, а чем он хотел это показать? Просто что смотрите, какой дурачок. Нам сам Ратимокрас в своих видосах показывал, как он вижит и верещит на стримах. Тоже самое, по-моему. два гения забрались на танк и на полном серьезе решили снять тикток. У меня, кстати, в Тишине, откуда я родом, в Сибири есть танк стоящий. И на нем все фотографировались, у него все лазили, в нем все сто... на нем все стояли. Прикольная тема. А что, если вот, как бы, плюс чат, если бы у вас вот был бы танк? И у вас была бы возможность в него залезть и сфоткаться. Ну, по а почему нет? В чем, собственно, проблема? Ой. Тем более еще на фоне церкви очень красивая фотка бы получилась, как по мне. На фоне церкви. Так вот, у меня есть вопросы. Че, блядь? Че, блядь? Это разоблачение, да? Бля, я, я, сори, я сейчас душный дед. Очевидно, но, по-моему, когда ты называешь э, видосы разоблачения Никоглая, шуточки такие не особо уместны. Ну, в плане, это ничего не разоблачает, это просто юморочек, причем не к месту. Это вообще не про, не про, не про, не про разоблачение. чуть за херня? зачем это? Для кого? Ага, Бравые защитники Украины, после интервью Гордона. Добрый день, а вы Гордон? Сидели и обсуждали, какую стрипуху лучше поехать. Ты дрочишь? Мы находимся сейчас с Иваном в Киеве и... А что не так? Я, я, я искренне... Подождите, я искренне понимаю. Но после интервью Гордона они с Ивангаем уже в другой обстановке сидят и обсуждают какие-то моменты. А что в этом не так? Объясните мне, пожалуйста. Как это, как это ну, связано с разоблачением? Это, это подводка к чему-то или что? Как это дискредитирует в данный момент этих людей? Понятно, они оба долбоебы, но в данный момент это что кому доказывает? И мы сейчас с ним... Поедем в стрепуху. И чё? какую такие? А здесь вообще работают стрепухи? Ну, мне кажется, работают. Касаемо самого интервью у Дмитрия Гафа. Габри... И чем это вот Артем Граф хотел вот нам показать вот этим вот моментом. А -а -а. Это просто ферия пиздаболя. Ты сегодня вот привез Киев дроны, да? Да. Много дронов. А, 8 штук. Привез 10 дронов, поэтому я уже 3 а дроны... uh, уже выложил видео: 5 дронов. Так. А чё, дроны такие дорогие, что ли? Ну, то есть, Никоглай смог себе позволить только 8, 5, неважно. Меньше 10 дронов смог себе позволить только. Это что такое, на Алиэкспрессе о нем по 800 рублей. Вы родились в Кишиневе Я очень рано остались без родителей. Э, что произошло с родителями? Э, с папой там история неприятная, поэтому... Не хочу оправдывать Никоглая по поводу вот этой ситуации, сколько дронов. Но мне кажется, просто знаете, какая история? Что, типа да, он действительно передал дроны, но он сам не знает сколько. То есть он кому-то дал деньги, кто-то кому-то там передал, и он типа сам не помнит особо сколько. Мне кажется, в этом проблема. Я не оправдываю ни в коем случае, но такое имеет место быть. Пускай официальная история с папой будет, что болезнь забрала человека. Мой папа умирает от передания. Но это мы знаем с запрещенными веществами. Это мы знаем. В своем доме. Десять лет я потерял папу. Это мы от Макривского знаем, да. Сколько вы зарабатывали? Сколько вам удавалось зарабатывать в Кишиневе? А в чем у неправ? Из-за болезни, зависимость. В месяц. Максимум. Двести тысяч рублей. Двести тысяч рублей? Сумма приличная. А что, если я тебе скажу, что ты можешь зарабатывать абсолютно честным путем, в отличие от Никоглая, потому что заработал он благодаря скаму, казино? Как и Артём Граф, собственно. Вспоминаем рекламу Апыкса, которая для помощи родителям. Это не совсем правильно. Я... Да? Это говорит Артем Граф? Спасибо. Я, я просто обязан уточнить, Артем Граф на протяжении всего своего до Никоглая и даже еще после какое-то время рекламировал только Ап Если кто не понимает, в чем проблема Ап я сейчас вам покажу. Ну, то есть, у нас претензия... Это, это, подождите, это что такое? Это какая-то полноценная у них ссылка есть? Я сейчас... Нет, блядь. Я подумал, если ну, ссылка полноценная, может быть, сейчас не будет казино, но я уже вижу, что здесь вот это вот все. Создать аккаунт в один клик, зарегистрироваться, опускаемся вниз, нажимаем еще больше игр, и вот они, наши все слоты, то есть Crazy Cat, допустим. Это говорит Артем Граф, который на протяжении всего всей своей жизни рекламировал казино. Это вот, вот этот сайт, он рекламировал в каждом своем ролике. И он сейчас говорит о том, какое казино плохое у Никоглая. Ебаный лицемер. Все. Я, я не знаю, если у кого-то есть сомнения в этом. Соболезную. И если не понимаю, зачем он зарабатывает таким способом, если можно зарабатывать, помогая людям, например, с помощью планения аккаунта Steam. Или, например, люди просто приобретают VPN с неограниченным количеством устройств и начинают его продавать, при этом делая хорошие деньги. Откуда это как канал какого-то, да? А все благодаря проекту тысяча ну, долларов. Не то, чтобы прям очень плохая реклама, но я, допустим, ТГ-каналы не рекламирую. Принципиально, потому что хуй знает, что в итоге там в этих ТГ-каналах потом заспавнится. Опять же, реклама какого-нибудь казино или мошеннической схемы. Я ТГ-каналы не рекламирую, например. Даже да, не то, что казино, даже ТГ-каналы. Артему Графу похуй. Ну тут не то, что прям претензия, а вот АПХ это пиздец. Писчики этого проекта заработали уже более 100 тысяч рублей. А это на секундочку тысяча долларов. Каждый день у них выходят новые схемы заработка. Например, алявный... Что ж ты этими схемами заработка не пользуешься? Блять, да где оно? На сумму до пяти тысяч... Да ты заебал! Тут все кристально чисто. Да ты заебал! Да а Да ты заебал! Человек, так что... Да ты заебал! Про сами дроны Долго? Мы поговорим позже. Интересно то, что после этого интервью они с Гордоном запустили стрим в ТикТоке. И вот там было действительно интересно. А тебе, что нравится Россия? А за что тебе нравится эта фашистская страна? Это если что, они спорили с хейтерами из ТикТока, действительно высокие интеллектуалы. И у меня вопрос к Дмитрию Гордону. Вот вы говорите на да, то, что Россия фашистская страна, но при этом сидите с человеком, который на днях до этого всего ел из интересной посуды. А те, что нравится Россия? А за что тебе нравится эта фашистская страна? Ну хоть не дырявая. Как всегда задаёмся вопросом. Только давайте без шуток, не забывайте то, что Никоглай, который, кстати, находится в розыске, сейчас планирует... Ну какой зайка, ну просто солнышко, вот это вот, здесь выглядит как хороший мальчик, согласны? Но сейчас пиздец, смотришь прям прокуренные глаза, до да, пиздохуения. А здесь еще милашка. На полном серьез... Ну, кстати, мы почти с ним одного, у нас с ним разница в рожде... Он меня старше на один месяц и 4 дня, чтобы вы понимали, то есть э Никоглай старше меня на 35 дней. На 35 дней меня старше не коглай, стать политиком и не просто политиком. Обращение гражданам Молдовы и президенту этой страны Майя Санду Первое, чтобы я хотел обратиться к президенту Майя Санду, Тирок, Фрумос, постав... Осуждаю символ. меня премьер-министром этой страны. Ты что, хочешь стать президент, э, премьер-министром Молдовы, чего не президентом? Уже больше двух месяцев николай пушит о том, что я хочу стать премьер-министром Молдовы, применяя все из-за полнотен. Но это полноцен... приколы. Это же приколы. Я не знаю, если в чате есть люди, которые смотрели интервью Гордона и Никаглая, Вы также понимали, что вот эта фраза про президентство была тоже паровфлу. Никуда он серьезно не собирается идти там в президентство. Это, по-моему, супер очевидно всем. Артем правда до этого доёбывается. Да, потому что Россия, в которой я был, она коррумпированная. Там очень много коррупции и всё покупается за деньги. Но тем не менее... Ты не предлагал? Предлагал каждому. Сколько? Когда начали путать, я предлагал каждому по миллиону. Не очнись. Ты борешься с системой, которую сам же и поддерживаешь. А может быть ты будешь другим правителем? Ты хочешь стать премьер-министром Молдовы. Ты хочешь заниматься чем-то порядочным. Много говорит, что ты будешь самым коррумпированным политиком Молдовы. Потому что я... Если и буду пиздить, то точно не, не на благо себя. Если я и буду пиздить, то я буду пиздить на благо народа. То есть, понял? Спиздил из бюджета, да, там? Миллиард. Хуяк построил мост, торговый центр. Это не так работает, никак. А почему нельзя, ну, не пиздить деньги из бюджета, а типа, ну, выделить их на мост? А зачем вас пиздить, типа? Что за бред? Че за пиздец? Бля, Построил что-то еще крутое, и все. Себе оставил пару копеек, понял? Сколько? Понял. Ты, это называется бля. зарплата. Ну ты, ну, ты типа выделяешь на инициативу, ты получаешь процент. Ну, типа Это так и работает. Не обязательно для этого пиздить, Никоглай. Ты так жирно критикуешь политиков, но при этом сам от них ничем не отличаешься если хочешь что-то изменить то начни с себя львиную долю стримов на его канале. Артём Граф даже не сказал об этом, ну типа это супер очевидно, что тут, ну, тут бред в его словах совершенно в другом было не то что начни с себя, блять, э, успешный успех а занимает казино, и вот я... блять, сука, это говорит Артём Граф, я, я, я, я очень сильно не хочу превращать вот этот э, стрим, реакцию на ютубе во что-то типа, артем Артём Граф, а, плохой, для меня и для моих зрителей это и так уже давно очевидно просто сука, этот долбоёб хуярит в каждом почти что своем ролике, Сейчас уже в последнее время не особо, но поверьте, когда у него просмотры чуть-чуть еще упадут, они уже падают. У него также будет возвращена реклама АПИКС. Это же не казино, это всего лишь вот бежит человечек, и ты сам решаешь, когда вовремя нажать на кнопку. Пофигу, что когда ты авторизовываешься на сайте, у тебя прям слоты появляются, и сам режим краш это система казино, просто зауалирована под бегущего человека. Похуй! Зато никак и плохой, то, что рекламирует казино. Да как ты вообще смеешь судить? Я могу сказать, что вы два хуйсоса, которые рекламируют казино. А ты-то почему это говоришь? Ты же сам рекламируешь его. Я задавался вполне газонный вопрос. Каким образом на его детскую, не сформировавшуюся аудиторию есть спрос, и казино всегда его покупает. Онлайн падает, человек уже становится никому То есть 1 марта у Никоглая было 16 тысяч, 27 марта у него уже 10 тысяч. Мне нужно буквально, буквально пару секунд. У нашего, у нашего прекрасного молодого человека... На Артеме Графе претензия к Никоглаю, то что он скатывается с 16 тысяч до 10 тысяч. Вот он тот же самый сайт с Артемом Графом. 29 января у него было 5,8 тысяч, потом падло, падло, падло, и вот у нас дошло до 400 примерно зрителей. Буквально 1 апреля последний его стрим, который он запускал 400 зрителей средний онлайн. Онлайн падает у Никоглая, ай-ай-ай, никому не нужный. А Артем Граф кому-то нужен. Вот средний просмотр в январе, 730 человек. Сейчас у нас 345 Неинтересно, почему-то у него всегда есть контракты. Я долго гадал. До... Да, ты завидуешь, да? Типа, вот, вот он скатился, у него есть контракты, а я тоже скатываюсь, а у меня контрактов нету. Блин, давайте, чтобы сейчас, ну, не сильно вот так вот воевываться. Типа я такой сижу, а, вот у Никоглая. Артем граф говорит, вот у Аглая падает онлайн. Я говорю, что у Артема графа тоже падает онлайн. Давайте посмотрим а, меня. Причем, кстати, вот снизу тут рекомендациях есть. А, вот они, мои стримы. И видим, 20 марта у меня было среднее 360, сейчас 2 апреля 515, 591 Но это еще упадет, может быть Будет скакать примерно, но за всю свою Историю вот стримов, я не знаю, как это правильно Посмотреть, фолловеры у меня исключительно плавно прибавляются Вот этот График, это тоже средний показатель В целом растет постоянно Если опять же вернуться на Артема Графа Этот же график посмотреть, то вот был один скачок А потом все на флете пошло, не особо сильно прибавлялось Но это в целом, если вот говорить Про то, кто растет, кто падает, у кого Кому какие претензии? Я не понимаю, почему Артем Граф выдвигает такие же претензии Никоглаю одного момента в середине марта моя личка разрывается от того, что мне пишут информацию о том, что я как бы Никоглай Российский... не сломали и переименовали его телеграм-канал в Слава России. Я такой думаю: но скорее всего, это очередной пироход, и он сам это изменил. Ничего интересного. Но я даже не знал, к чему меня это приведет в дальнейшем. На днях мне написал один... Это типа Артем... Ой, вот Никоглая канал изменилась на Слава России, да? Я осуждаю эту фразу, если что, что Слава России, что Слава Украине, но тут как бы другой контекст. Идет именно про название ТГ-канала. Очень интересный человек, который раньше работал с Никоглаем. Имя и фамилию, и в целом данные он сказал, чтобы я не озвучивал, но... У него был. У меня, голосов, кстати, еще возможно каналов, живая, но она говно а словах по. только представь, это В двух словах он хотел заплатить полторы долларов за то, что я удалю все каналы Ивана Золо. Но в итоге я его скамнул на 500 долларов сделал в ТГ ему аву, флаг РФ и изменил название ТГ-канала Слава России. Плюс всякие схемы по казику. По накрутке и ТД он рассказывал, как катаной Грязи делают. Короче, материала много, а его голосовыми и ТД. Единственный момент, я не предполагал это типа куда сливать разговора по полтора часа в т.г. не записывал там вообще трешняк такой был я надеюсь нам сейчас покажу доказательства всего этому а не просто ну слова какого-то человека выполнял этого человека чтобы он заблокировал ивана золу Ты представляешь, что сейчас скрывается правда то есть про не знал но этот человек сделал следующее он его заскаймил на 500 долларов, переименовал его телеграм-канал в Слава. А, ну, типа, нам не покажут э, сообщение Никоглая, который просит, ну, или голосовухи, который просит этого человека заблокировать канал его на Это просто мы на словах сейчас должны поверить, да? Разрешите положение у Ми-видео, доступ к фото мультимедиа на устройстве. Это что такое? В России, и вот тебе пруф. доказательство того, что он это сделал. И более того. Это не скринкаст, это не запись экрана. Это скриншот, который можно зафотошопить за 2 секунды. Я пока не верю. Пока не верю, но надеюсь, будет пруф. У него есть переписка, где. Они скотаны рассказывали ему о схемах казино. Как они... Надеюсь, будет казино. И перед тем, как показать тебе переписки, скажу сразу, изначально я... Но это опять же мы, мы и знали. То есть даже если сейчас он это и покажет, мы это уже все знали. Тоже об это не верил. Но мне скинули пересыланное сообщения лично с его телеграм-канала. Угу. И по счастливой случайности, два месяца назад я с Николаем в телеграме переписывался и знаю его аккаунты. Собственно, вот и они более очень шифруются. Так, но... подождите, пока мы смотрим, я хочу перейти в его ТГ-канал и посмотреть, перешлет ли он эти сообщения, вот прям вот перешлет, чтобы мы поняли, что действительно канал. Ну, что, что, что это аккаунт там Никоглая, что это все переслано, что у этого есть профы. А, ну, собственно, вот есть видос. Столько лайков за минуты, охуеть. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, забегая наперед. Никаких пуфов он не прислал чтобы мы могли тыкнуть, проверить, что действительно аккаунты каких-то людей Правда всегда будет на плаву <связь> Да, там казик зарубежный Я его скамлю, скамлю Фиксу, надеюсь, берешь Да, конечно, кросс, алло, у тебя есть твич Нет, там такая страта, что я и тебя могу посадить на эту хуйню то, что он скамил казино, то, что он э, накручивал ради этого, мы это знали еще от Макривского. Я не знаю, что сейчас Артем Граф нам доказывает. Пересказ ролика Макривского мне не особо интересен. И опять же, это все без пруфов. Эти всякие штуки, эти скриншотики поделать как нихуя делать. Там, короче, Катана делает грязи, они дают мне долларов за пачку стримов Катана на 5000 долларов делает там оборот 40-50к С этими методами они постоянно продлевают Катана, короче, делает красивее И так можно любому делать, и тебе, и кому угодно я, к сожалению без твича я понял что ты гонишь они будут прожить процентов поэтому когда делать грязи в плане тебя будут давать он вообще нихуя не понимает мы с этих денег берем проценты все я я стримлю на фантики получается они дают фиксу да бля хочу пизда давай постримить просто на twitch может даже без вебки вы купить канал по дешевке что подписать хотя бы было да можно и так это связь бабки будут просто стрим э, и бабки будут поговорю с Катаной, когда он закончит. Стрим скажу за тебя если ты не понял то я расскажу вкратце им дает иностранное казино деньги, за пачку они платят 30 тысяч долларов. И они это казино обманывают. А иностранцы ничего не понимают. Ну, честно говоря, я в этом ничего плохого не вижу. <с> вот честно. Я ничего плохого в этом не вижу, обманывать казино. Вот хоть убейте, ну, типа, люди, которые обманывают людей, и ты обманываешь их, не, не подсаж... ну, если бы он не подсаживал еще остальных, то, типа, в этом ничего плохого не вижу. То есть ты условно вот вот представьте вот идет по улице а, человек который очевидно своровал какую-нибудь там сумочку у другой бабушки не даже не так не у бабушки вот идет чел с мешком денег сворованный с из инкассаторской машины ты не знаешь как эти деньги вернуть как это что ты берешь у него их забираешь Ну хуево пример да согласен согласен все свои слова обратно говно полное. Я думаю что это реальные регистрации как они делают 30 тысяч долларов это с банком хуево пример потому что банк не скамит население Пачка, которая оплачивается. Из них 5000 долларов кота крутят. И появляются типа реальные пользователи. И более того, они могут взять нового партнера, накрутить ему онлайн и дальше уже по схеме крутить в казино. А еще мне больше всего понравился комментарий в конце диалога. Бля, походу, тоже проебался, и мы по телефону обсуждали конкретику за накрутку статистики для Казы и накрутку Рега в поревке. А Катана, когда, когда со мной уже общался, делал секретный чат, там фра фрапсить нельзя было, и все удалялось через время. Вопросов... У меня тоже есть птички, и в отличие от твоих, у них есть микрофоны-петлички. И, и что, если ты наебал наебщика, ты не наебщик, тупой? Так я говорю, я беру свои слова обратно, это хуйня, пример в их команде, так скажем, дуо, никогда главный подсос из-за него все делает катана. Настроить ОБС, катана. А заскамить казик, катана. Все, что связано с тем, где нужно включать голову, катана. Никогда просто это лицо. Скажу заранее, автор осуждает наркотики. Но вот никогда их полноценно. А казино ты не осуждаешь, да? Пропагандирует. Мне очень хотелось бы, чтобы ты оделся, потому что ветер. Но он пока не дует. У нас, да, мы все это тоже, надеюсь, видели Короче, вот честно, мне кажется, Артем Граф жестко вкидывает что-то перед своими роликами я не верю, что на полном серьезе можно записывать то, что он записывает Я сейчас говорю не про разоблачение, а про его другие музыки Про современных музыкантов, про девушек, там вот это вот Но То, насколько он охуенный, как классно читать книжки, вот это все Дунул. Может, вы накурились и написали такое, нет? Конечно я не мог такое написать. Накурица могли написать, нет? курица мог написать, нет, да. На самом деле, то, что Никоглай употребляет, для меня уже не секрет, потому что, когда мы с ним общались, он мне это писал, но... Да, да, ебать ты открыватель, Артем Грас, спасибо, что мы без тебя делали. Половина ролика вот сейчас 11 минут, это присказ Макрискова, блядь, и ты нам открыл глаза, Никоглай, оказывается, нарко... Охуеть, просто. Вот, чат, вот вы не знали, да? Вот вы сейчас у вас... Чё? Охуеть! Пиздец ты удивил конкретно. К сожалению, все диалоги он почистил, зато... Подписчики нашли в его дискорд-канале интересный контакт, который называется Грибы. Этот контакт был замечен именно тогда, когда мы с ним... Спасибо, Артём Краф. Что бы мы без тебя делали? Скажем, файли. Разоблачение, ну, ну, напоминаю. На том, что... Разоблачение на Никоглая, блядь. Но... Назвал бы ролик, пересказываю видос Макривского за 33 минуты. Грибник до мозга косей. Вот сезон начинается, нанимает себе коуча, который помогает ему собирать грибы в лесу. Нет, конечно. Ты понимаешь, что этот человек, делая благотворительность, приходит к детям в... Кофте Биг Дик Клаб. О чем тут говорить? Про переобувку Никоглая давно уже всем понятно. И что? Дети же этого не понимают. Может быть, ну, совпало. Я, я не оправдываю Никоглая, но просто... К чему тут претензия, сука? Я не понимаю. Ты знаешь, что Никоглай переобулся. Я это множество раз переживал и говорил о том, что Николай воюет не ради страны, а ради своих личных интересов. Пока у него все было хорошо, он жил в своей башне Москва-Сити, его никто вообще не тревожил. Кстати, да, вот Франчик интересно подметил, а вы знали, что наркоторговцы в ДС переписываются? Типа это такой, это реально бред, то есть, ну, разоблачение, никто, никто там не переписывается, по-моему. Я не шарю, никогда ничего не употреблял, я не знаю, как это происходит, но, по-моему, все в ТГшке, не? По-моему, никто в дискорде не сидит. А у него вот так вот открыто грибы и все дела. его взяли за жопу, вот теперь он ярый, ярый противник России. Ко мне в дом не пришел русский мир. Ко мне пришли люди за абсолютно безобидный ролик, который не нес со собой ничего плохого. Пришли люди... И что они со мной сделали вы прекрасно Да, мы прекрасно знаем то что тебя закрыли не за ролик а за твои прошлые действия ну типа ролик скажем так да мизулин немножечко проебалась то что не вовремя то есть нужно было раньше вот. это, это слова слава как просто я с ним полностью солидарен то что его нужно было просто раньше прикрывать за его действия а то что это вот как бы ну для всех это сейчас выглядит как будто вот из-за этого ролика на самом деле нет знаете человеку интересен только личный мотив отомщения до этого его вообще ничего не волновало. Он приводит дроны, он приводит машину и везде оставляет свой след пиара. Пулечки. Это игрушечный автомат, что ли? Типа тх, пулечки? Или вот тут вообще там звуковая колонка блядь, стоит в этом автоматике? Типа пи-пи-пи. Что это? Крипасы, м РПГ, все сюда помещается. Как его флаг Молдовы, Украины. Типа из Молдовы в Украину. От Никоглай, так аккуратненько. Это смешно. Это выглядит просто удручающе. Почему? И украинцы... Обманутые никоглаем на дроны. Почему это выглядит смешно, человек привез. Ну, типа, я понимаю, что он долбоёб, и украинцы к нему, ну, по сути, должны хуёво относиться, но подарить машину. Вот конкретно, вот Артем Граф приводит нам примеры, какие-то видосики вставляют, что типа, вот это плохо, вот это смешно, вот это как-то не так. Но я в конкретных примерах, то есть, если я вот человек, который не знаю, не разбирается в контексте, не разбирается в предыстории вот этого всего, смотрю то, что говорит Артем Граф, это выглядит странно. Типа, это выглядит странно, то, что он привозит машину. Это выглядит смешно. А чё не так, собственно? Я отправлю около 100 тысяч долларов на ЗСУ. Я куплю на 100 тысяч долларов дронов DJ Mavic Стас, как просто красавчик, могу только его похвалить. Он заблокировал ему нахуй до Nation Alert, заблокировал ему нахуй до NotPay. И около полумиллиона рублей Никоглай просто лишился. 3Т. Никоглай пообещал украинцам привезти дроны DJ Mavic 3Т, а привез DJ Mavic 3. Если сравнить... Нихуя сей разница ценовую политику то они прям существенно отличаются от дрон диджей 3t расшифровывает 100 тысяч гривен если он стоп 100 тысяч гривен то есть он где-то даже 2 миллиона рублей что не не уложил Хебать он конечно сэкономил как 3 термал и он идет по функции с тепловизором. Если посчитать, то на 5 дронов никогда потратил 500 тысяч гривен. Миллион а 100 рублей. лет он покупал, курс был еще ниже. А с чего ты взял, что он купил 5 дронов? Он же говорил 8, там. ты же не знаешь, сколько конкретно. Это, наверное, уже за, у засушников нужно спросить, которому он дарил, сколько конкретных дронов они получили. И мы получаем 13 тысяч долларов. А обещал он сколько, напомните? Я отправлю около 100 тысяч долларов на зсу. Я куплю на 100 тысяч долларов дронов DJ Mavic 3T. Мой интеллекта! Он может сказать, я купил... Легенду не вставляй в такие ролики. блять, э, ну, хуево чё. Вот тут реально, типа, пиздец. Машину, там, она стоила дорого, поломки, все эти дела. Но мы-то все прекрасно понимаем. Ха, дурак, а ты ему поверил, да? В Молдавии не было вот этих вот мавиков 3Т, и их нужно было ждать. А ребята нуждались в этих дронах. Он перезвонил им. Напрямую. Я честно не верю, что одна машина и пять дронов могут изменить вообще хоть как-то ход даже одного боя Я, не раз... я вообще ни капельки не войнкор, не разбираюсь в этих штуках, но, блять, плюс чат, если тоже кажется, что ну, пять дронов вообще нихуя не победят И одна машина вообще нихуя не поменяет Ой, Даже нет. для одного батальона, мне кажется Ну это полная хуйня Буквально одна ракета прилетает и все И нету ни пяти дронов, ни одной машины И спросил, вот таких нету, но есть такие-такие, -таки, и я могу взять их больше на что ему ответили? Взять тот, тот, такой и такой. Да он может купить хоть 15 дронов. Это явно меньше той суммы, которую ему разносили на стриме украинцы. Да и просто еще раз вот вдумайтесь в этот сюр. Человек поддерживает русского солдата. Его депортируют. Ну поддерживает, не поддерживает. Ну то, что, блядь, это все так выглядит, как будто реально его ну снесли за этот ролик. Ну это же очевидно, что это не так. То есть якобы он там снялся в рожках вот этих дьявольских, где с русским солдатом, и это типа плохо. Нет, его депортировать хотели еще и раньше, насколько я понимаю. Там вроде бы даже какие-то документики вылезали, что вот за ним следить. Вот его там останавливали за нарушение всякого ПДД, за всякие высказания, за рекламу, опять же, казино наркотиков. Я, я может быть, сейчас Люза ошибаюсь, но где-то я это слышал. То ли у Стаса, то ли еще где-то. Даже с пруфами что типа вот, его точно не за это хотели кикнуть. Просто тут вот, не вовремя, грубо говоря кикнули Тируют из страны так как считают ролик оскорбительным он полон отомщения и собирает на тот же дрон который он показывал а в чем разоблачение за 15 минут мы не усл... я, я окей чат вы что-нибудь за 15 минут нового услышали вот именно нового про никоглая то что вы не слышали у макривского я я ничего пока что вот разоблачение вот именно разоблачение я... ну это пересказ пока что видоса макривского в своей миниатюре, солдат, который уворачивается от дрона Он там что написал, да, а что да, можешь сказать что ты нового узнал? Ну, то есть это больше относится к тем, кто смотрел и видос Макривского, и сейчас смотрит вот это Что он нового сказал? Собирает уже украинцам И тем не менее, человек против войны Ты против войны, но собираешь на средства для продолжения этой же войны Молодец! Какая, тебя... Ну, риторика, опять же, Стаса, как по мне. То есть, ну, ну нет, даже не риторика Стаса, это, короче, всем, по-моему, очевидно. Я, я сейчас не обращаюсь, наверное, к украинской аудитории, потому что вы, наоборот, будете говорить, даже такая помощь она важна. Но глобально, даже вот со стороны э, русских, которые собирают на армию России, это также хуево, это также собирание денег на войну, на убийство. Собирание на, на гуманитарку полностью одобряю, полностью поддерживаю Собирание денег на помощь людям, которые пострадали в ходе этих действий Тоже полностью поддерживаю Но когда ты покупаешь боевую единицу, какую-то машину там Для того, чтобы ездить быстрее, чтобы убить быстрее Когда ты покупаешь дроны, чтобы разведывать людей, чтобы убить быстрее Это затягивание конфликта Это ну, для, для меня это очевидно, что с любой стороны Если ты собираешь деньги и донатишь на армию именно Это плохо я убираю просто, никогда никоглай переобулся, а ты ему веришь, дуй дебил! А вот он собирает на дроны, да? А мы собираем на танки, но на... не, ну. Не, ну что? Данил Степанов, это очень авторитетное мнение. <сёк> это уже слишком, это уже реально слишком, слушай. <сёк> Аргумент <сёк> пруф. Очень, очень красивый парк. Я, я, я не понимаю, на чего это Жителям Украины жил бы здесь, я бы здесь частенько гулял. Со своими там друзьями, с своей девушкой, семьей. Очень красиво. Не то, что, вот, например, если говорить про парки в Москве, вот происходит парк, ты смотришь, а справа тебя все в зданиях в асфальте. Вот это интервью это отдельный вид искусства, конечно, но претензий, блядь, достойная. Все застроено. Твой любимый город. Москва. <свят> ну это, окей, okay, вот это хорошо было, вот это хорошо. <свят> Просто за 3-5 месяцев поменялось мнение со всеми бывает. Ну да, вообще-то да, вообще-то да, бывает. <свят> это настолько смешно, когда ты проводишь параллель о том, как Никоглай... Камера за 300 тысяч, ребят. Это, это профессионально... Это, это, ну, это должно быть, типа, драматургичная картинка, где отсылка на Диму Масленникова, вот это вот, типа, нагонение саспенса, зеленый свет, он ассоциируется у нас с тепловизорами, соответственно, с чем-то посторонним, приведение туда-сюда. И это у нас подсознательно должно гонять саспенса. Поэтому часто использую зеленый свет, чтобы вот, ну, нагнать такую атмосферку. Достаточно кинематографичный прием, но камера за 300 тысяч, напоминаю. Я, сейчас смотрю в full качестве. Это, фул, это максимум. параллель о том, как Никоглай показывает российского солдата Могучего и сильного Вот смотрите, русский дух, борьба против дрона Отличная постановка кадра Спасибо за вот эту лампу, очень красивая А спустя какое-то время этот дрон же и покупает Но на стороне уже Я еще... не говорю, что у меня лучше просто, но Я не пытаюсь э, показаться, что я умею <nessa> э <suss> Я просто делаю как умею и то, что умею Не пытаюсь, вот, типа, вот, какие-то приемчики, которые у меня не получаются Если не получилось, не используй По-моему, очевидно Украинского солдата Именно поэтому украинцы тебе не верят Потому что у тебя нет мотивации. А если бы тебя депортировали в Украине, то ты бы поддерживал РФ? Я бы не поддерживал РФ никогда, только потому что система, которая сейчас там правит, да, власть... Сейчас Артемграф скажет поднивший... то, что а до этой ситуации он полностью поддерживал РФ. Но это очевидно, никогда перегабучи. люди, одним словом бандиты. Как можно поддерживать бандитов? Только если ты сам бандит. Никоглай это тот же самый бандит, который в свое время проживая в России, творил черные дела. Человек на полном серьезе угрожал людям, нанимал чеченцев. Да, да, да, да. Мы смотрели ролик Макривского. Спасибо, что уже 16 минут его пересказываешь. Вы прекрасно, помните конфликт с. Пиздец ты душный. Спасибо большое за комплимент. Я как бы, ну на это и работаю. С пилом, с Боратишкиным, с Ромой Макривским. И знаете, чем это закончилось? То есть ты в этой системе был полноценно. А сейчас ты ее критикуешь. Рублей. Недавно. Привелся, недавно. Недавно. Я ему назначил встречу по поводу долга. Говорю, Давай встретимся по Я поводу долга. Человек критикует коррумпированную систему в России, но при этом сам давал взятки. Хочет стать премьер министром своей страны и быть тем же самым коррупционером. Ты критикуешь все то, с чем тебя можно сожрать. Ты и есть объект критики. Ты не поменялся и не поменяешься. А теперь просто взгляни на этот прекрасный видеоролик. Скажите мне, после этого какой-то здравый человек будет относиться к нему как-то по-иному? Ты записываешь смешно. А чем это он хотел показать? Что что опять не так? Смешное видео прочего, Каридан. Присосался к хайпу, да, это его работа. В месте, где люди гибнут. И... В, вот вы конкретно в этом месте, что ли? Скажите. Не уверен. Если туда никогда не пустили, не уверен. Скажите мне, после этого какой-то здравый человек будет относиться к нему как-то по-иному? Ты записываешь смешное видео про прочего, Каридан. В месте, где люди гибнут, идут кровопролитные бои, это война. И ты над этим вот просто хихикаешь. И после этого кто-то еще будет верить в его добрые дела, в его какой-то проект отомщения. Я тебя поздравляю, потому что мы только что закончили первую часть видеоролика. <Столкнутенько> да ну нахуй, серьезно? <связway> Спасибо. <связway> а дальше что будет? в чем прелесть моего формата вот именно подобного разоблачения? Нету, ее нету. Ты просто предсказал ролик Макривского. Нету разоблачения, нету формата. А именно... Очень красивая круговая стойка за 700 рублей с Алиэкспресса. Ну, вот, вот, Особенно вот эта штука мне нравится. Ну, то есть, как бы, ну, подготовился, ребят. Ну, ну, вот стой, ну стоит хуйнюшка, блядь, для телефона. Ее открутить, это, это в прямом смысле 5 секунд дел. Похуй! Похуй! А в том, что в конце каждого видеоролика, не читая, наверное, ролика с Симплом, я сталкиваюсь с человеком, на которого я делаю обзор. И если с Ивангаем у меня были какие-то моменты комментирования, он делал реакции, то вот Никоглая я решил спросить лично. Здорово, друга летчик. Добрый вечер, ты стримишь? Сейчас запущу специально для тебя, хочешь? Не, не запускаю. Я уже поговорить хотел сначала. Ну что там разоблачение готовится? какие-то материалы интересные есть, может быть. А, вообще есть материал интересный. Смотри, тебе э, чел нормально рассказал касательно казино темы, касательно шоу мучиться. Ты прям скажи, что знаешь, конкретно, чтобы я понимал. Ну, знаю то, что ты сотрудничаешь с казино, зарабатываешь деньги. крутишь слоты. Тебя зовут Николай. Ты стопроцентный украинец. Но я тебе предлагаю вообще серьезную тему, слышишь? Ты мне предлагаешь накрутить мне онлайн через катану накрутить казик и зарабатывать с этого деньги. Это вообще не обязательно поводу накрутить онлайн. Казик, короче, смотри. Там вообще толком мало человека эту тему мутят, потому что она не прокачанная, она неизвестная, это мутки серьезных других дядей. И смотри, на самом деле им вообще. Они берут рекламу всех, кого напишут им катана. Любой, даже чел, у которого пять онлайн. Они возьмут у него, типа им. Ты Почему? Ты человек, который против тебя агрессивно настроен, записывает на тебя ролик? Да, потому что, по-моему, никогда уже очевидно было в этот момент, то что, ну, это все равно будет в ролике, и все равно то, что чтобы он сейчас не сказал и не предложил, это будет использоваться против него. Он решил сам себя же додавить, чтобы его в ролике артемографа, вот эти его прошлые слитые переписки не имели смысла, потому что, ну, на этом моменте уже Коля сам об этом говорит, открыто. но по-моему, это супер очевидно. Артемограф пытается из прошлой ситуации сейчас выставить себя победителем. Ты выходишь в связь и рассказываешь эту же схему мне, которую да. я показал в ролике. Ты еще ебутый? Смотри, ты не понял, братанчик, в чем вообще дело, в чем вообще суть, в чем вообще приколы, в чем самый сок. Я не люблю соки. Я сейчас колу, кстати, бью. Как тебе кола напиток? Нравится? Хороший. Я тоже думаю хороший. Ну что дуешь? Чё ты там дуешь? Че ты там дуешь? Аккуратненькую, по праздничкам. Там день рождения, что-то такое. Самое аккуратненькое. Там моб вот, закрутил, дал жестко. Объясни мне, почему у тебя в дискорде аккаунт грибы. Ты типа на полном серьезе грибник лютый или я... что? Это такое? Ты думаешь, я пользуюсь дискордом? Да ты дал ебать, ты можешь, я не знаю, прям на Кстати, да, Франчик, вот. По-моему, по-моему, супер аргумент. Ты думаешь, я пользуюсь дискордом? Во-первых, Схуяли. Ну, он даже, блядь, не знает, как пользоваться ОБС, как его скачать, как даже вкладки открывать, новый э, вообще. Он не умеет пользоваться компьютером, а слово совсем. Какой, блядь, дискорд. И это охуенный аргумент, потому что это не его дискорд. Это вроде бы другой. Ну, это его катаны. И даже так никто в дискорде грибы не покупает. А, Артем Граф не понимает сейчас такую штуку: что Никоглаю нечего терять на аудиторию, которая так о нем плохо знает. Он сейчас вот это вот нагоняет, как раз-таки, чтобы еще больше какого то хайпа, контента. Ну, типа, он ничего не теряет среди аудитории Артема Графа. Ну, похуй абсолютно. Ну да, типа, это чьи-то там вот грибы, да, казино вот есть. Но это все равно будет, что он теряет? Улицу купить, тебе же видно. Послушай, ты шлепа и. Ты мне пишешь, у тебя знаки примена. Как у классики? Что-то мне рассказываешь, лысая копаты, а не отеса. О! Давай посредник! Ну, завтра. Давай, же, знаешь, можно сделать круто! Ты выпустишь ролик, и я на него сразу реакцию дам, типа, чё за крест? Давай, это угроб один на один стрим такого Ты сказал, что я 100 тысяч долларов соберу на DJI Mavic 3T. В итоге ты покупаешь DJI Mavic 3. А на кордон... на сниме... А тут 3T и 3 в чем это? Тепловизор, тепловизор, да. Тепловизор, за этот тепловизор он стоит по цене еще двух мавиков 3 А теперь скажи, что лучше, 3 мавика 3 или 1 мавик 3 d Ты обещаешь, да Сколько в итоге ты э, потратил денег на все это? Ну, в районе 75 тысяч долларов Смотри, э, ты потратил в районе 75, обещал сотку, купил не, не те мавики Ну, ты а такая большая разница А знаешь, что самое ротикное в этой ситуации? Mm. Ты это все сделал? тебя украинцы все равно не приняли. Ты им не нужен, понимаешь? людям ты не симпатизируешь, понимаешь? Ты можешь купить хоть не джимайков, не знаю, тысячу, но ничего не изменится. А еще знаешь, что прикольно? Ты, короче, у гордона говоришь, я купил 10 дронов. Через волю на горишь. Я купил 8 дронов. Через 10 минут Я передал 5 дронов. Это тоже очень смешно выглядит, как ты просто. Слушай, скажи об этом ролике, скажи об этом ролике. Я, это, я про это все как рассказал, это понимаешь? Вести. Вот, я, я, я об этом ну, пытаюсь сказать то, что для Никоглая уже очевидно то, что ролик будет, то, что это типа уже открытая информация, а хули терять? А что он теряется с этого? Все и так к нему плохо относятся. Что он теряет? Ничего. И так уже пиздец. Он сейчас вот именно черный хайп, все больше и больше и больше, чтобы хоть что-то собирать напоследок. Что, ты мне предлагаешь казино -стринг? Зачем? Ты же понимаешь, что это ролик пойдет? Ну, это, ну, это позор, зачем? Ты будешь очень жестко перевод... Ну да, я об этом и говорю. Он знает, что это в ролик пойдет, поэтому он ты говорит открытую уже. Будет, говорить. Вот тут говорил до этого. А сейчас у меня. У тебя будет один на все. Я говорил до этого, потом, когда пришел русский мир, и у меня поменялась позиция. Это очевидно, очевидно, что ты будешь все переначивать, все переделывать. А почему все... он голый? Это вопрос человеческого масштаба. Я, кстати, <coughs> когда начал стримить, когда познакомился с компашкой Мелшера, то есть, там, вот эта пятерка джеклуни, сам, собственно, Мелшер, они тоже все в курсе, кто такой Артем Граф. А потом я еще посмотрел несколько э, моментиков у других стримеров, как они относятся к Артему Графу. У всех ебаная одна претензия, какого хуя он постоянно голый, что он кому пытается показать, доказать. И все плохо среди стримеров относятся к нему. Я прекрасно могу их понять: ебаная выскочка, которая залезла сюда, я лучше, блядь, вас, я то, и все, блядь. Ну, не знаю, противный человек просто. Говорю, это очевидно сто процентов. Что ты не начал? Давай, давай, просто после ролика с твоим давай, давай просто, просто ролика. По... я приеду молдаву, я тебя просто на квотеру банится и пениса. Ты придурок себе клянуть? Тебе... Блять, вот я об этом и говорил, когда был стрим с ним, он себя точно так же вел. Вместо того, чтобы ну действительно качественное разоблачение построить какие-то пруфы там, что-то рассказать, чтобы ну доходчиво для каждого, чтобы сиди какой он, чтобы было интересно, все превращается в какую-то клоунаду Его никогда байтит, его никогда там провоцирует, он на это ведется, начинает да давай. Пиздиться, да давай, то начинает смеяться Я, когда они уже в десна, блять, пососутся Если вы встанете, я, возможно, тебя смогу убить пару ударов Я буду бояться тебе силу а ты, братан, ты, ты серьезно, ты серьезно так думаешь? Ты дурак совсем? Ко мне, братан, на зоне сажали знаков, блять, по телу служение посерьезней. А ты думаешь... в команду, меня сажу. Ты думаешь, что никогда не было безяника? Ты шляпная залупа, меня музыка пытали. Шляпная залупа будет говорят, когда я сниму смущу. Ну, блядь, что-то рассказывает. Аргументированно, пиздец. это просто диалог двух друзей. Я, блядь, со своими друзьями точно так же общаюсь. Ты шляпа ебаная, да я тебя в рот выебу, давай, блядь, иди нахуй, гондон! Я уверен, половина, больше половины чата точно так же со своими друзьями общаются. В чем, блядь, тут разоблачение, нахуй? Сидит со своим голубком в куролесит, блядь. Ты такой плохой. Рр, я тебя выебу. Рр, я тебя ебу. Поебитесь уже, я не знаю. Ты дурень, ты понимаешь, что ты меня пытаешься, я не знаю, напугать или чем? Я дух обселен! Понимаешь, я дух определенный. Из этот дух выйдет, слушай. и себя этот дух выйдет, когда я тебе... Типа, ну, блядь, э, блядь. с твоим давай, давай, давай. Понимаешь, если, если, если реально сделать промоушен, если сделать бой, это соберет много просмотров и... Вот, вот, блядь, мы увидели истинный мотив, нахуй. Хотя это и так было очевидно. Он может быть для кого-то нет. Вот он истинный мотив. Это соберет много просмотров. Не удивлюсь, если они изначально вдвоем договорились сделать вот этот видос. Какие-то, блядь, переписки про наркотики достать и пересказать ролик Мак чтобы, ну, просто еще раз напомнить, что существует Никоглай. Я буду Скучно? Согласен. Полностью согласен. Я уже и при... из принципа досматриваю. на полу, у тебя будет зуб валяться рядышком. Я буду сверху ликовать. У тебя же катана. Ты понимаешь, что ты без катаны но ну, вообще не существуешь? Ты лицо. Да, я бля... Артем Граф хочет быть на месте катаны, чтобы ей так же друг другу по залупе, блядь, по губам водить. Он, он мозг, он тебе накручивает, он делает, он, он делает все, всю работу, а ты просто своим личиком... Разоблачил, сидишь, как, как, как девочка, разоблачил. Как Валя Карнавал, понимаешь? То есть, Видел бы шоу, себе. Сколько Нет. можно подсасываться? Самое, ну. С какой-то даже стороны приятное то, что Артем Граф как самостоятельная единица никому нахуй не нужен. То есть у него происходит какой-то хайп-момент. Опять же тот же самый с Никоглаем. Вот когда вот эта вот вся заруба была, когда он на стрим к нему пошел. На него много на Твич там фоловнулись, его начали много смотреть. Там было 5000 онлайна, потом Касари. Ну, косарь это тоже было хорошо, потому что изначально он сидел около 200-300 онлайна. И сейчас опять вернулось к 400. То есть он за вот весь этот ультра-хайп, который он вообще не смог удержать, поднял только 100 зрителей. да а такого катану я не хотел. Я просто скажу, что его в письмом по как очуриться риться сразу. <сесс> <сесс> <сесс> не, ну Артем, это на дыре прохаванный. <сесс> а, давай, знаешь, что? Для ролика я блин видео типа меня снимают далека у меня посалого из раклыпа на мука и типа я нюхаю и тебе дам такой ролик а что с челиком а почему он что у тебя на 500 долларов заскавил ты молодец я просто таки вот он пытался таки то еще на большие деньги типа я не я не понял даже зачем ты хотел заблокировать как ты нашел ты хотел заблокировать через него банька Зачем? Даже не то, что я хотел заблокировать через него а ты дурак. Во-первых, он сам предложил, а во-вторых, с он вообще-то другая история. А то, что хотел блокировку ему, получил, ну, конечно, да, 100% почему. Потому, что я ему... я, да, да, но это 100%, типа, почему мне? А трета, хотя у тебя даже нет, ну, типа, прямых групп, но я тебе на видео, в эту запись спокойно, да, скажу, что хотят. У меня, смотри, у меня есть его слова, у меня есть переписки, где ты в конце говоришь, что я думал, что катана мне это по диалогу говорила, а я тебе в личке рассказываю. Мне вопрос, а почему он нам их не показал? А почему нам это не показали? То, что у него есть такой диалог. А? А? 25 минут в банке, если это можно Полный диалог длился более двух часов, поэтому я не буду его даже вырезать и выкладывать. еще онлайн. Просто зачем? Онлайн. Не знаю, я как-то от стримов ухожу, не знаю. Мне, стримы, знаешь, уже, мне удовольствие, никакого мне а упаковало. У стоит, ты еще его не собрал? Не Нет, да, я комп собрал, я уже, я уже его продал и собрал, я уже перешел на MacBook. У меня даже дело не просмотр, понимаешь? Зачем это было вставлено? Разоблачение, напоминаю. Блять, я, я не люблю Навального вообще. Но его разоблачение про дворец Путина. И вот это все интереснее гораздо были, чем вот это. У меня есть личный мотив закрыть трилогию, мне хочется. И как-то творчески все это обрисовать. Мне, я именно на горю, понимаете, да, это называется просто хайпа да, ну, да, не такое. Просто я. Почему не разоблачение у него да, Потому что Иван Золо, понимаешь, Иван Золо, что не Иван Золо. Дело, не, дело не в хайпе, не на хайпе. Дело в том, что его разоблачать Дело в хайпе не хайпе. Дело в хайпе, не хайпе. Давайте посмотрим, сколько у Артема Графа видосов не хайп, я скажу спойлер один Про книги, вот он 100 тысяч просмотров, поэтому нахуй никому не нужен Без э, каких-то хайпов Бархатные тяги, нихуя не собрал Учитывая сколько до этого было про вот эти вот всякие Никогла вот эти всякие штуки 289 на ультра хайп теме Почему ненавижу новую школу рэпа 160, 4, ну 3 дня прошло Не совсем эффективно, Даша Дошик 350 Редан 1.1 Ратем Граф Долбайм, уничтожаю мерзотнейшую феминистку Только, только хайп темы Обращение к Милане Хаметовой. Ну, короче, вот он, может быть, не самый хайп-ролик, который, как бы, ну и вот и не просмотр. Сур, ты представляешь, я сижу. 1 видосов про Никоглая. Ну, тут даже не в этом суть. То есть, у него каждый ролик это хайп-тема. Любой ролик, который снятый, не про хайп, а про себя или про книжки, или типа того, собирает мало. Это говорит ну, в целом о том, насколько маразм интересен как самостоятельная единица. Никак. И разоблачаю человека, который не может складно трех слов связать. Это же смешно. Ты понимаешь, из-за того, что ты тупой, и ты э, мыслишь только. У тебя нет какого-то какого чувства, инстинкта самосохранения. Ты вот, вот делаешь и ты делаешь ее постоянно в лоб. Из-за этого тебя цитируют, потому что люди-то они осознанные, понимаешь? Никто на полной серьезе такого у него заниматься не будет, а ты будешь. Типа поесть там. Поесть посуду третьего рейха и написать, Рашка, я поел. И все такие, блядь, я глай, фашист! посуду третьего рейха ест! А потом с Гордоном сидит, и Гордон говорит: Да Россия фашиста, а у тебя чел там, тарелки третьего рейка. То есть такая вот абсурдная, а? Только ты на такой сфотографи. Это реально, это сюр, это вот какое-то клоунатство. Но это не про. Че ты разговор будет друзей, это пиздец. Я не знаю, мне нечего сказать, просто два чела сидят, разговаривают по телефону, ну это вот, блядь, я с Толечкой нахуй, когда в доту играю, я с Глебушкой, когда в доту играю, да я с любым, когда, блядь, просто в дискорде сижу, любой, кто сидел со мной в дискорде, блядь, вот так вот примерно общаемся, да ты пошел нахуй, да ты пошел нахуй, да ты не прав, да ты не прав, что это такое, блядь? Клоунадство. я тебе скажу просто и коротко, хотя я уже говорил, бро, э, вот давай вопрос тебе кто ты? Вот именно охарактеризуй себя как человека по жизни, вот я тот человек, который тобой надо тобой. Смотри, ну, ты, видимо, Я честный, неподкупный, пиздатый. Я Джон Уик там туда-сюда. А ты в первую очередь работаешь, верно? Ну, твои блоги, это не что иное, как работа. Это можно не характеризовать как работа, потому что можно сказать. Это мое любимое дело, это мое хобби. Но тем не менее, когда ты не занимаешься ни другим делом по доставанию дохода себе на жизнь, до доставанию валюты, то получается это твои дело и есть работа. Ну что работа, так и характеризует собой заработок финансов, верно? Ну это твоя интерпретация, понимаешь? Для меня это абсолютно другое. Я не считаю, что это работа. Блять, зачем это не видно, но это станет еще одним легендарным разоблачением жизнь она довольно интересная да, у тебя ролик у тебя ролик про мвд это, это такая залупа просто ты пушишь на протяжении там недели или двух у меня ты оскорбляюсь вот блять разоблачение твой видос говно Разоблачил, блядь, охуеть Мне такое каждый день в чате пишут Наверное, разоблачают меня, сидят У меня будут факты, только факты, стопроцентные факты Факты, факты в Телеграме В итоге Кулстори cool Боба теперь и, и рассказываешь истории и там какая-то запись телефона ну, Это реально смешно, понимаешь? Под, у тебя подогревы такие, как будто бы сейчас а, Это будет... все смешно, это все Ролики твои говно Блядь, ну просто сидит хуй сосит, чел Фильм навальный, ты получишь Оскар А в итоге какая-то история из детского садика Ясли Это реально, ну позорь Я неплохо сделал ролик, учитывая Это, это не, не что не аргументирует ничто не профует абсолютно артему графу не понравилось разоблачение будем честны оно никому не понравилось но артему граф делает из этого разоблачения видите ли, артему графу не понравилось значит ну <соценно> все, все плохо <соценно> что это кому доказывает и не понимаю Кстати, мои учитывая насколько все было беспредельно я достал справку на которая очевидно скрывалась это очевидно можно поделать <соценно> <соценно> Ну, ну, поделай мне эту справку с именем, фамилией врача, с а, именно местом. Ты понимаешь, что у тебя справка, это просто вот файлик PNG, который... Да, у тебя, пруф, и видосе это просто скриншоты PNG. Чем твои ебаные скриншоты в начале ролика ПНГ? Отличается от его справки ПНГ. Чем реклама Казино Никоглая? ПНГ. Отличается от твоей рекламы Апикса, ПНГ. Ебаный ты долбоёб, блядь. Какие нахуй претензии вообще кому-либо может кидать этот огузок ебаный, блядь. С ним черкашом на жопе, блядь, и на груди. Зачем что ли, кого, куда, блядь, кого он разоблачает? Разоблачи свою, блядь, логику, пожалуйста. Она явно нуждается в разоблачении. Видят люди, там можно поменять все что угодно. тебя врач... Пиздец зон, духота зубы, ебаная. Твое имя, фамилию, как Зачем я это вообще пошел припи, смотреть? Череп на мозговой травме. Все что угодно можно написать, понимаешь? Твоя справка, она неликвидна совершенно. Как и твои доказательства? Все твои доказательства, да, это знаешь, Это уже преддзято. Уже... Я не считаю, что это предвзято, потому что... Это предвзято, Это действительно предвзято я не говорил, что его справка подделка. Я говорил, что ее можно подделать. Так же, как я могу сказать, что твои скриншоты, в видосе можно подделать. А ты же утверждаешь, что это подделка. Ёбану, бля, пиздец. Да, но у тебя доказательная база объективная. Я номер. не буду деньги скипать. ты ходишь бумагой за бумагой. Да, но а при этом сам когда к тебе приходит, хотя тебя за деньги, ты предлагаешь эти же самые деньги. Чтоб меня не посадили. А что, что ты против? Чтобы ну ты, ты, ты, ты, ты, вообще себя слышишь, нет? Ты против? А ты, а ты, а ты, а у меня папа милиционер, а у меня папа космонавт, а у меня папа Путин, а у меня папа владыка вселенной, а ты плохой, а у тебя маленький, но, но, маленький нос, а у тебя маленький хуй, ты плохой, нет, ты плохой, ты говно, нет, ты говно, блять, сидят два дебила, блять, туда-сюда, перекидываются какой-то залупы, вы чё ёбнутые, это детский сад какой-то, сука, мне два, 20... сколько Артему Графу лет, вот, никоглай, на 35 дней меня старше. Я не знаю, сколько Артем у граф, но тоже примерно плюс-минус моего возраста. Какой детский сад нахуй не играют? Куда, блять, что, чука, кого, блядь? Это пиздос. Против системы, против коррупции, против того, что вези деньги, но сам же эти деньги предлагаешь, когда приходят к тебе, блять, лицемерие. А что, знаешь, что понравилось, когда ты говоришь, я стану политикой молодой, тебе чел в шапке, говорит, этот бородатый. Говорят, что ты будешь самым коррумпированным. Ты говоришь, да нет, я не буду коррумпированным. Мне будут проходить деньги, я буду тратить во благо общества, там, построить торговый центр, что-то еще. Ну себе, говорит, копеечку оставлю. Ты че, ты понимаешь? Это позор. Ты борешься против системы, которую сам же и поддерживаешь. И... Это уже было. Эта надпись уже была в роли, блядь. Это, по-моему, третий или четвертый пруф был. Говоришь, я буду премьер-министром. Но если ты, ты сам станешь политиком, ты будешь так же делать, как другие люди. Ты думаешь, они по-другому воруют. Почему они говорят, что это тупо? Потому что если он будет политиком, то ему не нужно воровать, чтобы строить те же мосты, блядь, или здания. Че за хуйня? Я реально в каком-то, блядь... Цирки нахожусь, я не знаю, это смотрю. Зачем я в свои 20. Окей, все, они два клоуна ебаната, блядь, тупоголовых. Я зачем свои 22 года трачу на это время. Все, с ними все понятно. Я теперь самому себе хочу задать вопрос. Нахуя я, блядь, фиспект смотрю, сижу вот эту залупу. Зачем? Все, мне уже похуй на ролик. Я, я в своей жизни сейчас разочаровываюсь, пацаны. Одна и та же. Алло, обнись, обалдуй, ё... Это пиздец. Послушай, Дури, во-первых. А... Радишься за зрителей, а, а какой смысл? Ну все, сейчас они смотрят какую-то хайп-темку. Завтра они не зайдут. В чем смысл? Это э, мне лично это. Ну, ежесекундно, ежеминутно ничего не дает. Нет, это, просто... это, ну, это, это просто вот сейчас. Все, смысл. Слушай, Дурин, ты будешь говорить катание Ко мне, пожалуйста, вежливо, и на вы, пожалуйста, окей? Let's go. Ты заметил, как ты весь диалог обращаешься? Ты дуратино ей. Ё... Слушай, ты ты, девя... тут, все зависит, тут все зависит от уважения к человеку, правильно? Насколько нужно быть дурачком, чтобы станцевать на фоне украинского флага в форме заслуги? Может быть, говорить что Я его типа, ты за тебя в форм... А насколько тебе быть дурачком? Никогда. А тебе нормально быть клоном, получать миллионы? Никоглай, А тебе нормально вот, ну, обманывать людей и, ну, кататься на Гелендвагене, иметь тысячи долларов, тратить по миллиардам рублей в день? Николай, Ну, как тебе вот живется, ну, будучи миллионером? М -м -м, нормально? Ой, блин, я не знал. Промою эту да? тебе, типа, все благодарность ее отправили. А в чем я дурачок, что в этом то что там плохого. Зато, если ты хочешь сказать, что сейчас танцуешь в фоне российского солдата на фоне российского флага, это будет очень плохо, это оскорбление. Я, я в аху, я, я, я. В этом ролике я больше согласен с Никоглаем. Вот его некоторые идейки аргументы звучат убедительнее, чем претензии на пустом месте от Артема Графа. Не, тут, тут важен бэкграунд, да. ты это прекрасно понимаешь. Ты знаешь, что большая часть населения это приемники консерватизма и от никоглая который мечется то россия то украина э, из-за того что он привез там дрон и по подарил тачку сразу же танец в форме ЗСУ на фоне украинского флага приемник консерватизма этого не поймут приемники консерватизма или приемники консерватизма может быть тогда уж транзистора консерватизма приемники блять я не, не пойму тебя что, вообще типа, в голове этого нет этого понимания вот, вот, вот, вот, вот. Нет, кстати, как раз таки оно есть и из-за него оно и снимается. Главное. Мужики скажу, на Ютубе зацените. Я себе Яндекс-станцию вот. купил. В песочном цвете нравится минус, плюс, очень. Ну, 18 тысяч. Радуйся. Эмоции это самое худшее. Реакция от зрителя а, или а, от кого угодно, от кого а, другого блогера. А, и, и а, а, а, да, я. спасибо. Слушай, ты знаешь, что я вот эту вот э, теорию Моргенштерна проходил еще чуть -чуть, в году 15-м, вот ты мне это рас, рассказываешь. Ты же ОБС не можно строить, у тебя катав приходит настраивать. Какой-то лад чего рассказывает. Никогда ты не умеешь ничего, ты плохой, ты обманываешь, у тебя ОБС не можно строить. Сука! Сука! Сука! Сука. Чем Артем граф лучше нас? Ну то есть у нас это все в голове, мы это и так прекрасно понимаем, то есть у него только есть возможность связаться с Никаглаем, поэтому этот ролик должен иметь место быть или что, Потому что знаки препинания не может писать, понимаешь? Талант, талант, талант, знаешь? талант и знаешь? усилия, это это разное. Каждый второй, второй стример, что не будет в ней вилоне Никагла, все неинтересно остальные пососки. Никагла это Никагла тоже не, не неинтересный. Снимет всю жизнь 90% казино, фантики фантики покрутил, знаешь, час и офнул. Интересный контент. Ты бы хоть раз ради приличия запустил какой-то ERL Ты мог запустить ERL. Мы, кстати, бы ролик себя вангайм отсняли, или это все рофлобы? Нет, сняли, сняли, просто мне его лень монтировать по день. А ски, скини у меня, я просто его на канал выложу и просмотр соберу и все. Как ты его выложишь? Ставишь пичку, эту анимированную, урта моего, пока они хвастаются сочт, но... я Не-не, я просто я просто сделал ремарку вначале. уже ролик и все, и если тебе типа, так. Я, в принципе, был бы не против какой-то крутой движухи, типа, Я надеялся, что, ну, ну, 33 минуты разоблачения, из которых 16 минут, это пересказ видоса Макрискова, а остальная часть ролика — это просто общение двух друзей в Дискорде. Это пиздец. Это просто пиздец. Такая постная хуйня. Подраза, Я раз. надеюсь, из-за того, что вот эта часть самая душная — этот ролик нихуя не соберет, потому что б, это, это, опять хайп тема, и школьники поведутся, скорее всего. 70 тысяч просмотров, до тысяч лайков, то есть это тоже на самом деле больше просмотров, ребят. Это страшно. Не умер. И мне давно никто нет, не умер, у тебя шансов точно нет, потому что я... Ну, я Рабаттл смотрю... Да, сам, Одессы, да. Наверное, рос, я поэтому такой агрессивный, я знаю весь world. Слышали я мы Рабаттл Артема Графа? А, Артем Граф, батл не знаю, как это загуглить, но... Короче, Мазел, я понял, я ебу тебя между твоих булочек. Эй, Мазелов, ебаная мазяка. Я на тебя насал, сука, вытирай саку. Эй, я читаю, как круто. Ты, наверное, сука, смотришь Наруто. Верни мне 500 рублей, ебаный гей. Я разъебу, твоя мама кричит, эге-гей. Мазелов, или майонез, или, блядь, кетчуп. Я делаю хэдшот. Ее, yeah. девочка твоя, скач. На моем я думаю, не стоит поражать до да, реб-батл. Я, я не кагла, я тебя вывезу на реб-батл. А еще он борец ММА, если чего, если вы не знали. А еще он умеет на кожных лети играть. Я думаю, что в реальной жизни я тебе эту часть не вижу. Ну, типа, я вообще не могу представить эту вселенную, что вышел Чел Граф и панчами меня где-то радостно. Я говорил сначала за то, что типа, если у нас будет бой, то ты меня с одного удар положишь. <смех> ну, это, конечно, это, это духа набивает. Не, я крепенький, я хожу как день в зал. Я в мультуре крепенький. Просто тебе говорю, что мне ближе рэпаттл, да и по просмотрам, э, что бой, что рэпаттл. Хотя нет, я никогда не трался. Я думаю, бой соберет больше. Да, бой соберет больше, потому что рэпаттл сейчас не О, такой. О, а, блядь! А, да, это мы будем от Два друга обсуждают, как побольше просмотров собрать, что хайповее им вместе сделать. Сука, разоблачение на человека, ты сидишь с ним в дискорде, обсуждаешь, как сделать хайповый контент. Нахуя это вставлено? Для чего? Для кого, блядь? Кто я? Зачем? Чем, Чем я занимаюсь в этой жизни? Че? Зачем я на это время трачу? Но осталось еще чуть-чуть минута, ⁇ ёбаная блядь. <свистит> <свистит> это, это просто пиздец. Сука... <свистит> вообще не в России. Он где-то сейчас тоже в Турции вроде я приду в Молдову, меня сразу в аэропорту повяжут и посадят, и меня будут брить, а потом еще разношение на МВД Молдовская. Нет, нет, не, кстати, они не пускают людей с русских паркватами, это правда, здесь русских не любят, а, но я здесь через горы, типа я замолвиваю словечко, типа, пускают, спокойно. Мне типа, не есть кому сказать, я с мэром на города, на я Ха -ха -ха -ха. Я надеюсь, что после этого ни у кого не осталось вопросов, кто из себя представляет Отпусти не согласен. меня! И, кстати, не забывайте то, что... Коля сказал, что мы миллион просмотров не наберем, поэтому скинуть это видео своему другу и более того, если это видео наберет 150 тысяч лайков, то я лично напишу ему еще раз Бля. и постараюсь строить бой. Бля. Я думаю, вам будет очень интересно. И не забывайте про телеграм канал Лоубанк. Банк в деле. Ссылка в описании. Дерзайте. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Нахуй. Пока. Нахуй. Да, да да Или может не пацан подпишись, не ленись на Иди канал. Нахуй. Лайк Иди нахуй. Иди нахуй. Это пиздец, блядь. Официально заявляю, это худший мой стрим. Это худшая, блядь, реакция. За всю нахуй, историю моей стримерской карьеры, блять. Забудьте этот день, вычеркните его нахуй, со своей памяти, со своего дня, блять, со своей мыслью. Ни, ни, вы не смотрели этого. Этого не было. Это все сон, это сказка. Это просто кошмар, который вам приснился. Это все полная херня. Ощущение, будто Артем, граф, просто залезник. И его лидера Криншка, я взяла. Ну, меньше, чем ты. Спасибо, спасибо, Музи. Это пиздец.